Ирина, ничего непонятно, понимаешь? Попробуй а еще раз. Сама пробуй. Юрку, убери. Угу. Давай, открывай уже сверху карту. Будешь еще раз, Юр? Давай нас же северное лето, карикатура южик, землю и нет, известно это, но мы признаться не хотим. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день, весов таинственная осень. с печальным шумом обнажалась. Ложился на поля туман, гусей крикливых караван, тянулся к югу, привылежалась довольно скучная пора, стоял ноябрь, уж у двора. Встает, а? Встает заря рямом, англии холодный На шум работу мол. Своей волчицу голодной Выходит на дорогу волк Его почуя конь дорожных, рапит и путник осторожный Несется в горло вездук На утренней заре пастух Не гонит уж коров из хлеба И в час полуденный в кружок Их не зовет его рожок В, -в, -в, -в, -в, избуш в избушке успевая дева в избушке, распевая дева, придет и снежный друг ночей ищет лучинка перед ним. Все.